Музыке он отдал без малого. Пол жизни. Маленький в свои 13 уверенно идет к большой сцене. С любимым инструментом не расстается. Лучшая из 200 юных музыкантов. девятилетняя саратовская скрипачка Анастасия Зубарева победила на международном конкурсе и получила приглашение выступить за рубежом. Как удалось саратовчанке в столь юном возрасте перейти на высший уровень профессионализма? Юный музыкант играл с камерным оркестром Кремерата «Балтика» и исполнил произведение «Цветущий жасмин». И смотря на свой юный возраст, Даниилу всего 10 лет, он уже является победителем многих конкурсов и фестивалей. Вначале прозвучит полет сутеля сутеля» Корсикова, и здесь будет солистка. Юная скрипачка, ученица Центральной музыкальной школы Неля Ефимова, класс Галины Торчениновой.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 Ташу, большое вам спасибо. Короче, у вас маленькие скрипты 12. Да? Все лучше дети.